Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Тяжелый американский танк, 10 уровня Т57 Хэви. Карта Руинберг, игрок Кроули 2016. Куда, куда здесь полетел Т110Е4? Наказать не получилось, весь барабан... Ну не весь, да? Одно. Одно единственное пробитие за 4 выстрела. Переходит Т-57 на золотые снаряды, которых, в принципе, большинство. Базовые здесь, наверное, так. для приличия, чтобы был неполный бо комплект золотых снарядов. Это вот что такое вот вообще было? Вот сейчас вот ТВПшка сделала. И вот такие бои. Смотришь, и тут столько встречается непонятных вещей. Как вот, так, да, к примеру, вот такие вот подставы. То есть картонный танк, Тут, тут, тут без разницы был бы, он даже не картонный Тут в любом случае Пробить была бы не проблема То есть просто игроки сами Вот Центурион сейчас, да? Так подставляются Это просто Почему со мной такого в бою не происходит? Под, под мой ствол так не выезжает никто Не, ну бывает, конечно, но Всякая. Вот сейчас Центурион здесь. Вангар, вангар. Еще один выстрел есть. И... Ну, что-то вообще надо был чуть правее брать сейчас. Т-57 до конца не сводится. И, ну, не знаю, может в этом причина. Что столько снарядов летит мимо. Но, тем не менее, 3000 урона нанесенного ну, почти, да, мне там чуть-чуть не хватает до да, 3000. счет уже 2-4. 2-5. Вот Т110Е4 вот так вот ехал, ехал туда, занимал эту позицию, да, и чем он там сейчас занят? Просто стоит ждет свою добычу. Ни, ни, ни с кем не перестреливается там. Вот, пожалуйста, да, еще и в ангар отправился, гриль его там уничтожил. 3-6. Счет, и при этом по прочности команды почти в рове идут. Ну, не почти, да, там, ну, может, какие-то доли отличаются. Вот так, если на глаз смотреть, то в рове. Но все равно есть преимущество в три ствола. На правом фланге тут все плохо. Хевик решает попробовать помочь здесь. Но там, по-моему, слишком сильный перевес в сторону противника. Ну, там два гриля сидят, но это, опять же, да, <с -2> до первого засвета. Ну, Леона уничтожили О, здесь как хорошо, Леопард прям Стоял, ждал Хевика. Два выстрела Готов И сразу сбрасывает Хевик Барабан, надо перезаряжаться Ну да, пока есть передышка, есть возможность Лучше Лучше кататься с полным барабаном Что-то тут и на левом фланге прорыв пошел Счет 6-9 по прочности по-прежнему. Не, ну вот сейчас немного разница заметна. Но при этом уже, наверное, ни одного танка с полным запасом прочности не осталось. Ну, кроме артиллерии. Ну, вот так, если посмотреть, там же Суперкон и джета. Да, Суперкон точно с полным запасом прочности. Блин тылах где-то отсижился. Есть. Третьего уничтожает хэвик. Тут же минус еще один союзник. Гриль-15 уничтожает гриль-15. Успевает, успевает уничтожить еще одного противника, Хэвик. Тот, тот откатывался, но не успел. Ну, справа уже, я смотрю, никого не осталось. Арту союзную уничтожили, который там в углу находился. Там была одна арта и два гриля. Хэвик почти 5000 урону нанес, еще при этом... Ничего не получил в ответ Счет почти сравнялся 10-11 Танкует Хевик. Опять вот до конца не свелся Опять мимо Проджетто Тоже с полным запасом прочности Зря здесь Хэвик, конечно, притормозил. Надо было ехать, сейчас бы удалось, пока там с Минотавром разбирается, заехать Проджета с тылу. Ну, Суперконь уже не с полным запасом прочности. Больше половины успел потерять. Все, вдвоем остались против пятерых. Ну, от арты, мне кажется, сейчас помощи уже вообще никакой не будет. Он туда поехал в чистом поле. Это просто-просто слится. Чего тут в углу ему не сиделось? Мог бы еще пострелять там. Отлично удалось проджета подловить, но только одно пробитие. Второе неизвестно. Еще один снаряд. Точнее, не еще один, уже две с лишним тысячи хэвик натанковал. Как? Какими местами? еще и Проджетто промахивается в такой выгодной ситуации. Хэвик на перезарядке, но барабан почти заряжен. Кстати, снарядов у него осталось всего 11 штук. Почти весь боекомплект израсходован. Всё, закончилось везение Больше половины сразу за несколько секунд потерял Там два раза получается Проджетто пробил Конь я смотрю опять не пробил Ну и плюс гриль На 700 с лишним Еще чемодан прилетел от арты на 275 Или проджета один раз пробил Ну да, один раз проджета, один раз грили и, пожалуйста, больше тысяч прочности минус. 7. 7 снарядов остается у Хевика. Заряжает он базовый, потому что золотых осталось всего три штуки. Там, в принципе, у коня прочности, ну. Как раз на три выстрела. Ждет, ждет Хэвик. Что будет делать Суперконь? А конь может тоже вот так же просто Где-нибудь за углом Сидеть Нет, конь не стал Отсиживаться, поехал, поехал Вперед Еще от коня одну плюшку Не знаю, конь, ну куда, в гуслю там что-ли попал М Да не особо одаренный конь-то оказался Вообще слился бесплатно Тут арта только, я смотрю, одна, вторая Тоже по чуть-чуть там Е-100 102 единицы урона нанес 261-74 Ну Не попали снаряды в цель Ну что ж, три снаряда две, Два противника Да, может статься так, что и не хватит трех снарядов, чтобы троих уничтожить. Осталось два снаряда, два противника. Удалось засветить объекта 261 кидает на 376. Контузия мехвода. Ну, надо срочно использовать аптечку. Есть 261, отправляется в ангар. Все. Съел. Съел игрок аптечку. Ну и что делать, да, теперь с артой без снарядов. Ну, у него прочности 150 единиц. Как следует разогнаться. И других вариантов никаких нету. Если бы арта знала, что у Хэвика нету патронов. Патронов, снарядов. Да, Хэвик не настолько быстрый танк.